Вот из такого красивого места на острове Панган мы будем проводить интервью с Еленой Рейнхи. Вот это мое рабочее пространство. Елена на связи. Елена, рад тебя приветствовать. Привет, Михаил. Вот, мы сегодня с тобой собрались, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые волнуют каждого человека в жизни. И чтобы он принял решение, что двигаться ему вместе с нами в команде, либо нет. Ты готова? Отлично. Да, конечно. Отлично. Значит, первый вопрос, который я тебе задам. Хочу, чтобы ты немножечко просветила людей, кто ты. Расскажи немножко про себя. Хорошо. меня зовут Елена Рынхин. Я живу в Москве. А если о себе коротко, то я человек, который наслаждается жизнью. Живу, радуюсь каждому моменту. И занимаюсь своей жизнью всегда тем, что меня радует, вдохновляет приносит удовольствие. В данный момент времени именно такое направление, которое приносит мне удовольствие, радость и вдохновение. Для меня это компания «Источник энергии» Search Energy, с которой я сотрудничаю и где я являюсь официальным представителем. То есть ты официальный представитель в России компании «Источник энергии»? Right? Все верно. То есть каждый человек, судя по тебе, каждый человек может э, задать тебе вопрос и сказать, как так жить, как я тоже хочу так жить, как можно наслаждаться жизнью и ты поделишься какими-то своими секретами. Поделюсь однозначно, да, я открыта для общения, потому что когда я начала жить по радости, то моя жизнь стала меняться кардинальным образом, поэтому я всем желаю такого же, ну, таких же трансформаций в своей жизни, Поэтому обращайтесь, пишите, звоните, я открыта для общения. Как здорово, да, что у нас в жизни есть все возможности, каждый выбирает просто, куда ему двигаться. Согласна, да, все верно. Как, как здорово, что мы с тобой познакомились. Я тоже очень рад нашему знакомству, Михаил. Прямо компания Source Energy, она объединяет людей именно по духу и интересных людей необычных которые интересуются чем-то больше да я с тобой согласна в нашу компанию приходят люди созвучные как бы по духу по вибрациям наверное и если даже некоторые люди еще не понимают вот ну может быть там на тонких на каких-то планах они чисто как-то интуитивно притягиваются, тоже становятся участниками нашей компании, либо участниками, либо официальными представителями, но так или иначе имеют непосредственное отношение к источнику энергии. Ты действительно источник энергии! Ну, наверное, потому что, когда я услышала про компанию «Источник энергии», первое, что, ну, когда я уже вот немного ознакомилась с этой компанией, мне эта идея понравилась, первое, что я для себя поняла, что я подключилась, вот действительно подключилась к бесконечному источнику энергии для себя. А поэтому, наверное, ты так и видишь меня, что я являюсь источником энергии, потому что я это чувствую. Ты нужно просто в себе разжечь вот этот вот огонь, быть этим источником, и любой человек может просто подключиться, и ты ничего не даешь, он сам сам берет столько, сколько он может взять. Да, все верно. Ну что, продолжим. Хотелось бы узнать, какая у тебя мечта и какая у тебя цель вместе с компанией ⁇ Источник энергии ⁇ Мечта, целей планов на жизни очень много. И опять же, возвращаюсь к тому, что все цели и планы мои касаются радости по жизни. Угу. А, то есть это такие экологичные, так сказать, да, цели и планы непосредственно моей жизни, которые позволит мне радоваться жизни, и это вот как волна, наверное, да, люди видят мои вибрации, чувствуют это, подключаются, и начина... у них тоже начинается трансформация такая вот. Uh -huh. Лично для себя это, конечно, чтобы не только в моей жизни были вот такие вот трансформации и личного характера, и в материальном плане, но чтобы это коснулось и моих близких и окружающих потому что вот уже сейчас я это вижу и чувствую даже моя родная сестра она никогда меня не слышала не видела то есть у нее как бы свое видение отношение к жизни было у меня свое но когда мы были вот неделю назад мы вернулись из туниса опять же благодаря источнику энергии компании я могла, смогла себе позволить купить тур, оплатить его своей сестре. То есть я сделала ей такой подарок. И даже несмотря на то, что мы там отдыхали, наслаждались солнцем, морем, прекрасным видами и так далее, у меня параллельно была работа еще. И сестра, когда это видела, что я, ну, грубо говоря, отдыхаю особо не, без напряга. Без какого-то, э, получаю деньги, вот тогда она меня услышала, увидела своими глазами и поняла, что ей нужно быть рядом со мной. Она мне так и сказала, Лена, я понимаю, что я старше тебя, но я теперь знаю, что мне нужно за тобой тянуться и слушать, что ты мне советуешь и что ты мне говоришь. И для меня вот эти слова, конечно, явились э, очень важным таким вот ну, фактором, знаком, что я двигаюсь в правильном направлении. Да. Потому что, как правило, наше близкое окружение зачастую ну, сначала все принимает штыки, не слышит, не видит, но вот отклик от моей сестры дал мне понять, что я двигаюсь в правильном направлении. Согласен с тобой. Это прямо очень сильно мотивирует, когда тебя поддерживают твои близкие люди. Да, да, верно. Потому что, как правило, близкие люди говорят, да ты неудачник, у тебя ничего не получится. И ты такой от близких, от кого то получая такие негативные отклики, ты не двигаешься, а тут это прямо тебя бах наполняет. Да, Понимаю, это очень значимо, когда да. такая поддержка близкого. То есть вот через близких людей вселенная нам показывает, что это действительно тот путь, который в котором э, лучше всего двигаться в данный момент времени. Следующий вопрос. Расскажи немножечко, сколько ты в компании. Про компанию я узнала где-то 9-10 марта. Я сначала для себя приобрела мегаватт-контракты. За счет мегаватт-контрактов, если кто еще не знает, будут реализовываться наши доступные генераторы. То есть, не за фиатные деньги, а за мегаватт-контракты. А, ну, это отдельная тема для разговора. Мы ее сейчас не будем как бы, в, нашем, uh -huh. в нашей беседе затрагивать. Вот. А когда я более подробно об этом узнала, я поняла, что я хочу быть не просто держателем этих мегаватт-контрактов, а хочу развиваться и быть внутри компании. Uh -huh. И вот 19 мая было ровно два месяца, как я сотрудничаю с компанией. Благодарю. Два месяца. уже но ну ты таких да. серьезных результатов добилась. Расскажи буквально чуть-чуть про свои результаты и что тебе дала компания в материальном плане, что ты получила, помимо того, что ты получила такое наполнение энергии? А, ну, во-первых, я благодарна компании да, за то, что она дает такие возможности. А, Во-вторых, я очень благодарна Владимиру Мошкину за то, что через него мне пришла mm -hmm. вообще такая возможность о нашей компании, сотрудничество с нашей компанией, с источником энергии. И ему огромная благодарность за те материальные бонусы и поощрения, которые идут непосредственно от него. И этот опыт, то, что он своим партнерам дарит, я передаю своим также а, членам своей команды. Вот. И в моей команде есть уже люди, которые сделали также серьезные объемы, серьезные товарообороты по реализации мегаватт-контракта. И как я... Ну, уже на себе заметила, получать подарки – это вообще супер здорово, супер круто, но также здорово и дарить такие подарки. То есть угу. вот э, меня это тоже очень радует, когда люди получают подарки, я вижу, что их это наполняет и радует. Это у, большого стоит, лично да. для меня. Это, наверное, самое ценное, что мы получаем, когда ты наполнился, и ты отдаешь, и люди радуются. Да, да, с тобой. Да, То есть верну. ты, ты почувствовал, насколько это здорово получать, а потом ты когда отдаешь, ты знаешь, какое ощущение испытывает человек, который получает. Да, ты, да, о, да, о, потому что сама эти ощущения, как бы, через эти ощущения проходила, знаешь, что бурю эмоций разных испытываешь. И когда человек получает такие же подарки, и вот можно предположить, насколько он радостен, насколько он счастлив, конечно, это приносит радость в два дня. Ну, я немножечко скажу, что Елена сделала, как это сказать, продала контрактов вместе с командой на 24 миллиона рублей. То есть, Нет, на семь с половиной уже. На семь с половиной, у меня старая информация. Человек делится своим опытом и рассказывает, как это может сделать каждый человек. Перейдем дальше. Следующий вопрос. Какая миссия у компании? То есть, если мы говорили, поговорили про твою, а именно компании миссия какая? Ну, вообще, если взять глобальную миссию, цели у компании перевести всю планету, на альтернативные бестопливные источники энергии. Почему? Потому что вся существующая на данный момент времени э электрофикация сказать, mm -hmm. да, она абсолютно не экологична. И вот э, у нас я в интервью на радио Ростефэм об этом говорил и сейчас тоже об этом скажу, что даже на маленьких э, теплоэлектростанциях, вот мне э, в каком-то посте, я не помню, ни то лично мне, не то в нашей какой-то группе мужчина писал, что он работал на такой ТЭЦ в городе небольшом, с населением 70 тысяч человек и у них для того чтобы отапливать город электрофицировать его уходило 15 составов угля по 25 вагонов это только летом, а зимой это было в два раза больше 30 составов угля то есть это бесконечное, бесконечное сжигание и естественно все это идет в атмосферу и всем этим мы дышим все это мы оставляем своим потомкам и э, так как у меня есть ребенок, у моих близких, у родных есть дети, да, у всех у нас есть дети, э, очень хотелось бы оставить нашу планету более экологичной, чем сейчас, приносить ей, конечно, без вреда, без урона, наверное, сейчас в нашем вот таком информационном веке вряд ли получится, но минимизировать вот это, я думаю, что это в наших силах такая глобальная миссия, действительно очень хотелось бы, чтобы каждый человек осознал эту миссию и включился в да, да, да, потому что, потому что... Делаем... участие каждого, принесет а, хоть маленькую, но лепту в это. Поэтому помимо там, вот, ну, глобальных таких а, миссий, целей компании, компания также дает возможность использовать лично для себя каждому а, вот такие альтернативные источники энергии, как наши бестопливные генераторы. И если мы все начнем пользоваться такими генераторами, а, то тогда у планеты будет на порядок лучше Экология. Скажи, пожалуйста, Лен, вот мне вчера задали вопрос, что в России есть такой закон, запрещающий людям использование источников энергии, что поставят там счетчик и ты будешь платить за, за электроэнергию. Как ты не слышала про такой закон? Ничего. Не ну, я про такой закон не слышала, я ничего не могу сказать, но естественно. Все пользователи электроэнергии сейчас тем или иным образом относятся к каким-то компаниям, которые обеспечивают в той или иной местности электроэнергии. Вот в частности я живу в Москве, у нас основным поставщиком является мост Энергосбыт. Угу. Ну, я живу в квартире, есть люди, которые живут там в частных домах, и если, допустим, я живу в своем доме, и решаю использовать свой источник энергии, я думаю, что этого мне никто не запретит э, делать, потому что мы все вольные люди, и у, нас, у каждого есть право выбора, и мы имеем абсолютное право пользоваться тем, чем мы хотим. Это мое видение, мое мнение по этому поводу. Ну, я думаю тоже, мы ни у кого не воруем, и никто... Не, не но оползать. здесь еще такой как бы, а, немаловажный факт то, что мы планируем опять же вот эти вот атомные электростанции ну, то есть хлеб у кого-то да вот у основных вот а, таких поставщиков электроэнергии мы их лет ни у кого не собираемся забирать, конкурировать с ними тем более и так далее. Мы просто хотим, чтобы на этих же там атомных электростанциях использовались просто не те генераторы, которые сейчас приносят вред и урон нашей планете, а наши бестопливные генераторы. Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, какие есть возможности в компании на данный момент? Как каждый человек может реализовывать Совместно в компании. У каждого человека есть возможность стать официальным представителем компании. Эта возможность дает простор для деятельности, для того, чтобы как можно больше информации распространять о нашей компании, о наших бестопливных генераторах. И плюс ко всему, естественно, если человек этим занимается, то есть система вознаграждений которая очень-очень хорошо вот, в финансовом плане поощряет каждого человека, кто двигается в этом направлении. Если, допустим, взять, ну, опять же, я говорю про себя, да, uh -huh. я стала официальным представителем буквально за 9 или за 10 дней, я уже не могу сказать, вот ну, за, за короткий промежуток времени, со своими партнерами, кто работает вместе со мной в команде, я, естественно, делюсь своими там какими-то наработками, как так у меня Получается делать такие объемы, такие товарообороты, помимо финансового вознаграждения, ну там процентных каких-то соотношений, также есть еще и подарки лично от меня. Я как uh -huh. уже сказала, я получаю подарки от Владимира Мошкина потому что я работаю непосредственно с ним. А, вот. И такие же подарки я дарю своим партнерам. То есть, э, если по цифрам, там, да, по фактам uh -huh. э, за yeah. товарооборот от миллиона рублей я дарю iPhone 8 Plus, uh -huh. 256 гигабайт. Такой же телефон я получила тоже от Владимира Мошкина За товарооборот э, 4 миллиона рублей. Каждый мой партнер получает а, Macbook а, Apple стоимостью 300 тысяч рублей. А за товарооборот 10 миллионов рублей каждый партнер получает кошелек PRISM за 10 тысяч монетами и а, в структуре под этим кошельком также находится под 10 тысяч монет. Если кто не знает что такое Призма, это Народная криптовалюта – это банк в кармане, который постоянно работает на вас. Это пассивный источник для дохода, для каждого, который обеспечивает вас финансами. Угу. Далее, за товарооборот в 20 миллионов рублей каждый получает Аймак. Тоже Apple, который стоит 950 тысяч рублей. Ну и за товарооборот в 30 миллионов рублей каждый партнер, сделавший такой товарооборот, получает автомобиль. Из всех перечисленных подарков мне осталось подобраться к последнему подарку только. Ну тебе совсем осталось чуть-чуть? Да, все верно. Двигаюсь в этом направлении. Выбрала автомобиль. Пока еще, честно говоря, не думала об этом. Я не люблю бежать наперед, когда будет уже возможность. вот Мне Владимир скажет, Лена, давай выбирай. Вот тогда я и займусь этим вопросом. Крайний вопрос на сегодня, наверное, будем заканчивать. Что бы ты хотела пожелать каждому человеку, который будет смотреть наше видео? От себя лично. От себя лично, каждому, кто сейчас смотрит это интервью, я желаю жить по радости. Потому что когда вы начинаете жить по радости и делать своей жизни только то, что вас наполняет, что вас вдохновляет, что вам приносит удовольствие, жизнь ваша начнет, если вы еще так не живете, жизнь ваша начнет кардинальным образом меняться. В вашей жизни будут происходить события, о которых вы раньше не могли, может быть, даже и предполагать. Потому что, когда вы живете по радости, вы переходите на более высокие уровни вибрации. И на этих уровнях вибраций все ваши мечты, желания, планы, цели, они осуществляются намного быстрее и проще. В вашу жизнь приходят нужные обстоятельства, нужные люди, и все складывается само собой, без какого-либо напряга, без каких-то либо вот, там, умозаключений, то есть вот все настолько естественно в жизни происходит, просто живи и наслаждайся. Поэтому Интересно. я вам этого и желаю. Желаю, чтобы каждый человек досмотрел это видео до конца, потому что... Нельзя вырезать отсюда какие-то слова, хотелось бы, конечно, принести. От души тебя благодарю. Желаю каждому человеку, который смотрит это видео, чувствовать сердцем жизнь и принимать решения именно по сердцу. Если человек чувствует, что у него происходит резонанс с нами, с нашей компанией, с нашей командой, мы вместе просим, подключайте, задавайте вопросы. Контакт Елены вы можете посмотреть, будет он под этим видео. Ну и все основные контакты, ссылки тоже будут под этим видео. Благодарю тебя, Лена, от души. Вот еще маленькие, маленькие видео. Михаил, тебя также благодарю за проведенное интервью и за уделенное мне время. На связи. Отличного дня и процветания. Пока-пока.